Но давайте предположим для начала, что именно ваш вариант произношения данного словосочетания, он самый правильный. А вот я как раз ошибаюсь по всем позициям. Но, ребятки, мне 50 лет. Я 50 лет говорю именно так. Я так говорил за 30 лет до того, как большинство из вас вообще родились и пошли пешком под стол. Неужели вы не понимаете, что исправлять человека, который настолько старше вас, это верх без культуры и неприличия? Вот и был у нас когда-то такой генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачев, и он многие слова произносил с неправильными ударениями – начать углубить новое мышление. Теперь представим себе, генеральный секретарь толкает речь с трибуны, а из зала ему постоянно кричат молодые пиздюки – Михаил Сергеевич, вы неправильно говорите, не новое мышление, а новое мышление. Михаил Сергеевич, ну что вы за безграмотный идиот? Согласитесь, такая ситуация выглядит невозможной. Никто, находящийся в здравом уме в реальной жизни, таким образом старших поправлять не будет. И это касается не только генсеков, начальников, преподавателей. Это касается любых людей, которых вы уважаете. Даже вашу собственную бабушку вы исправлять не будете. А если вы все-таки это делаете, то просто показываете свое собственное безкультурия, наглость, невоспитанность, обычную глупость, ну и, естественно, свое неуважение. Тем более, что все эти ваши новые правила были придуманы совершенно недавно, они совершенно искусственные, и не только я 50 лет не говорил в Украине, даже на самой Украине кто так не разговаривал. Ну поищите какие-то старые видео до 95 -го года, чтобы на каком-то КВН хоть какая-то из украинских команд употребляла такое словосочетание, а ведь там были отличные команды, и Харьковский авиационный, и Одесские джентльмены, да даже у молодого Зеленского вы в Украине нигде не найдете. В общем, я жду с нетерпением ваших ссылок. А если мы их так не дождемся, то вывод простой. Это чуждая и новопридуманная грамматика, которую отдельные идиоты из Украины насильно пропихивают русскоязычным людям по всему миру. И они считают, что дело совершенно правильно. А я считаю, что это откровенное угнетение, когда наглое меньшинство навязывает свои недавно придуманные символы абсолютному большинству.